Мне немножечко это не нравится. Привет, дорогие друзья, с вами Артем Ванокмолярчев. Мудро добро пожаловать в игрушку, в игрушку инди-хоррор под названием Black Rose, или как на русском. Черная роза. А, понятия не имею, при чем здесь черная роза, но в общем, давайте приступим, как вы видите, интересное меню, старт, просто написано, все. Это потому, что еще, друзья, не начало. Прежде чем приступим, не забудь подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы всегда в мои ролики приходили помещения. Все. Да. А, в общем, Игрушка шестнадцатого года, она о том, как... Э, э, так, предупреждение, кстати, играть с выпущенной света, внимание может быть и вибрация, и присутствует скример. Игрушка страшненькая, говорят. И можно сказать, цена коротенькая, но не совсем. То есть, возможно, ролик будет один по этой игре, а возможно два, максимум три вдруг каким то образом если мы не сможем топить как обычно я это люблю делать вот в общем так игра лагать не будет потому что она вообще не требовательна скачать вы ее сможете по ссылке в описании скачать сайты с которого скачала я. играть мы будем за чувака который узнал что в холма соброшенном до Происходят какие-то странные вещи, привидения Мы в это конечно не верим И мы как дебил решили туда пойти Проверить, что там На самом деле происходит И очень-очень нельзя, -очень друзья Потому что по сюжету естественно понятно Что там очень страшно Много скримеров И говорят, что игра действительно Очень страшная Так, тут есть два режима, таймит-мод. Кстати, игра на английском, поэтому я буду пытаться перевести, если что. Плюс субтитры будут включены, я надеюсь, YouTube разрешит Так, инвес мод вирм... Ладно, не будет. А -а -а. Короче, этот мод для тех, кто уже играл в эту игру, тут ресурсы ограничены, я так понял. А это для тех, кто очень не играл. Окей, давай. Фу, что-то немного угу, угу. Она бытка необычная, как бы сказать, старый инди хоррор хоть в шестнадцатом году. Он вид будет как старый вот. Видите, да. Фу, угу. это особняк походу. Особняк. Кстати, тут на паузу нажимать не на Escape, а на тап. Это не очень удобно, но ладно. Бегать можно через Shift раз не можем фонарик выключить не можем короче надо да, в принципе ограничено все ограничено а, так а, ну, ну, ну, pain and suffering has a their bullies. я не знаю как это переводится но надеюсь что собственно вам перевели если они есть да. так а в окно не можем посмотреть конечно но грязная и тут как будто никто не убирался люди тут вообще кто то есть или нет или я один тут вообще по скриншотам какая-то бабка должна быть очень страшно со страшным лицом э, как бы... да еще в... вы не видите потому что камера закрывает вот в верхнем левом углу написано скорый 0 закрыто то есть найдены вещей типа 0 раньше я думал что это скорость скорость 0 так второй этаж мне это уже не особо нравится но если мы можем бегать значит нам нужно будет от кого-то убегать правильно И мне кажется да <сорошее> сх что это было короче как то так или что за смех что то что услышал ну, может не так пустая комната уже начался какой-то смех мне это не нравится иди хоррор пишите в комментариях в какую хоррор игру мне сыграть в следующий раз да. дом большой столько коридоров куда и блин Я не люблю такие хорроры, они очень страшные. Опа, мы пришли. А, ну это уже упрощает задачи, нам не нужно было. Сейчас, окей, закрой. Тя. Игра немного напоминает Айзи Хоррор Гейм. знает, что это за игра, Тоже пишите в комментарии. Борщицу позовите, Пожалуйста. Тут как бы раскидана бумажка какая-то. босс uh, says not to go near Murtles' coffin. why want the grave digger buried anyway. It is not like what boss says is try. I mean the dead can't uh, really talk, can't they? Ам, um, босс. Uh, давно не видел Murtles. Почему... Они всегда что-то следят за ней... А... Короче, последнее предложение примерно. Я уверен, что... Она реально мертва. Так и на самом деле? Ну... Короче, как-то так, непонятно. Я в английском не очень разбираюсь, но буду стараться чё как-нибудь перевести. А так. Ага. Чё какая-то дверь или двойная, а теперь чё? It's jamming, but I might be able to force it open. I will need to run it a couple times. Suppress and hold space. Ааа, вот это я вообще не могу перевести, не знаю. Топ, что? Я не могу двигать. А, типа выбить. Вот, спайс надо. А, спайс. <с> спейс Короче, нажмать. И выбить дверь. Оригинально. Мне кажется, мы привлекли слишком много шума. Ой, вот телефон. Нет. Трация. Зарисы Бэйби Монитор Hero. Strange. Это радио няня. Да. Золото радио И зачем мне нужно было сюда идти? Чтобы взять радио няню и понять, какое звездец детства происходит, да? Кстати, друзья. Скоро, скоро выйдет.. А, можно предпочитать. Моя новая рубрика, которую будет сниматься на моем канале это прикол в чат рулетки я буду друзья прикалываться над людьми использую разные голоса например джокера дэдпула Скича, Спанч спанчбоба диктора много разных вот и это первое видео по чат рулетки выйдет на этой неделе или на следующий чё вас Что это было? Mm -hmm. Такое, мне кажется, это лучшая идея. Mm -hmm. Какой-нибудь коротенький, но.. Ну, как бы не коротенький. Эта дверь, короче, закрылась. Я не понимаю, не знаю, как ее открыть. А, кто-то ее открыл, короче, ли открыла, да. Так, ладно, допустим, окей. Um, то есть, короче, я кто-то открыл. Казалось бы, как лицо. Кто это мог быть? Че, Чепал. А, чеп, чепа. Чеп, чепа. а то Час-то процентов там какая-то бабайка выскочит. Попротив, пожалуйста. Вот зачем ты пришел в этот дом? Ну, почему ты не мог просто поверить людям? Зачем? Ну я удивляюсь тут без героев если бы я был бы в этой ситуации друзья, я бы забил бы на это поверил бы не поверил бы был у бы нас я бы не пошел ни в то я вам точно говорю ничего Она а фига то а мы тут не были А, это мыши шаги я думал кто-то еще ходит а вот это главная дверь ну пока не очень страшно то есть напряженно страшно будет когда скримера пойдем решение об игре SCP там какой-то лестнице это игра страшная мне не тоже и в SCP 73 поиграем 4 старика ну да мы поиграем и все очень интересные страшные которые у меня пойдут на ноутбук это пошла это не требовательно. пойдет я думаю на слабых даже хотя у меня nvidia ведет 120 и intel uh, 7 graphics 4000 hd graphics Джифорчи, не видел. Чёр, айс? Это 4 Донт бук айс. Кого знает, но это глаза. Mm. Mm. Я видел скриншоты, там что-то лежит. Скриншоты, как где там были. I'm not sure I want to be here Something Closed Rock. Uh, это радио Что он здесь делает? Не понимаю. Сложно перевести. Не значит Ой, я не могу открыть. Это. Ух, странно. Это хорошо. Потому что не хочу открывать. <съём> Уж лучше я мы Бегать, бегать можем. Ой, я сейчас запутаюсь, куда идти, зачем. А, оттуда можешь. Вроде можно две концовки получить. Четыре. Я в смотрел прохождение. Ну, так просто посмотреть. Э, классная игра или нет. Мне она понравилась, в принципе. Опять минут посмотрел. И решил скачать. Я иду, говорит. Э, ты в безопасности спрятался ли ты? What's going on? Куда ты идешь? А, how uh, is this door locked? Now I know it wasn't in liar. Как дверь была открыта или как ее открыть? Так. Мне немножечко это не нравится. <свист> <свист> <свист> <свист> я вам говорил. Я вам говорил, что будет такая хрень. <свист> <свист> а, капец. Это страшно, друзья. Это, это пугающе. Вот в Уомен выразить Это женщина. Куда она пошла? Где она теперь? Uh -huh. А, по-прежнему не можем открыть. Куда она пошла? Если бы скример был бы на весь экран, а не рядом, yeah. я бы больше испугался. Чем конкретным тут. Но это не значит, что этот скример будет страшным, я испугался от него же И это закрытый. Кто-нибудь подскажет. А, может мне надо обратно в подвал, Это там морг? Ой, не морг, этот, гроб. Типа его открыть. Зачем? Давай попробуем. Может мы быстро пройдем игру за один ролик? работать и 30-40 минут 45 может а где где где где я потерял немного я немного потерял вернулся обратно давайте вместе подумаем А-а-ам, нам всегда. Да-да-да. Да-да-да-да-да, нам сюда. Там сюда. Нет. Вот туда пришли. все, значит, сюда. Ам.. А где? Что я не догоняю? Я же... Куда туда шли? Окей, okay, если сюда. Пойдем в дом обратно, да. И сейчас, короче, посмотрим, куда можно пойти. Так, прежний По любому же куда-то можно. Не может быть, чтобы никуда не пойти. Да, это же можно. Мы здесь были, это а пустая комната. А, чем мы там были здесь? А, ну все, значит, сюда. Ну, больше я не вижу куда идти Больше варианты ТРЖЕМОЕХ ТРЖЕМОЕХ Game Over Дракончено? В смысле, меня убили? А как? Окей, рестарт. А что нужно было делать а? Кстати, еще АФНАФ можем поиграть. Много разных игр про вовнаф есть либо в старые, первая, вторая часть, третья. А в, см в смысле заново? Да вы ровите. Не, очень серьезно заново? Полностью. Окей, ладно, сейчас все по стелсу сделаем Как смешно Обосраться можно, посмешно. смешно А мне так тем более Давай, сучка Контрольный Все, выглядит нахрен это согласен нахрен все ради хоть и прикольно так <связать> <связать> <связать> ладно вот опять что принесли окей так понял туда заходить нельзя а куда можно тогда без автосохранения ну ч ⁇ рофлить я понимаю в моей игре не будут автосохранения если на высокой сложности да это я игру делаю город вода называется фьор ноталон ты не один а, вся информация по ней будет ссылка в описании зайдите а, в мою группу вконтакте по этой игре там пока нет иконки Потому что я пока делаю иконку для группы, и она сразу будет как раз для игры. Может, игре потом подработаем. Вот. И там пока только одна запись. Ну, в общем, видите, там интересно, можете почитать описание игры про что она будет. Ну, вот. И когда выйдет игра хоррор, и я обещаю, будет интересно. Вот. Так, ладно еще раз. Находим сюда, допустим. Сюда. А, вот вс. Ура, я разгадал. Ладно, окей. мы не откроем это. Теперь. Уходим на сюда нахуй. Да, у будет скрин, ребят. Очень меня. страшно, прям капец. Прям, что вот мы наложил? Куда идти туда? Так, туда, значит, идти не надо. Сюда. Так, вот мы открыли. Если мы убежим, или надо? А, я понял. Да, я понял. Вот такой хоррор. Не, ну нормальный хоррор. Да, ну, ну, друзья, вернемся, значит, как только я дойду до момента в общем все я вернулся к тому моменту когда нам нужно идти в этого, как бы сказать к этой бабке суток зайдем и она надеюсь нас не шлепнет и мы убежим куда нибудь и На Твою мать у нас вообще вылезла беги беги беги беги беги а в смысле да, я должен Бежать тогда Не мне Может типа, в ее класс А, или просто бегать надо думаю, так Будет у нас на исследование да, нас? Надеюсь, что нет. А uh, uh, this door I'd be able to get it open. Короче, теперь ее нужно кто-то открыть. Пипец. если мы ее не откроем да по этой игре будет несколько роликов 2-3 я думаю может быть 4 если мы будем. это мы а -а -а, читали уже вот да. не убежали прятались, так сказать надеюсь что мы больше не потревожить сейчас Окей, okay, если бы я знал, что делать. Побегали бы от нее, да и все. Успокоилась бы, не нашли бы, что делать. Я не знаю, что делать. Ничего, никаких подсказок, куда пойти. Но дом как бы небольшой, по-любому куда-то надо. Если сейчас вниз ходим, в подвал, по-любому, что-то произойдет, куда нам нужно будет прийти к этому выбору. Может в эту дверь. там все смотрели если сейчас это не в подвале что нам нужно сделать да я не знаю что нам нужно сделать кнопки другие тут не работают хотя в подвале можно запутаться и как раз таки может что-то в подвале я сейчас запутаюсь не смогу найти куда надо Точно так и происходит вот та же записка опа ключ а вот зарез решения кофе золотой ключ какой-то в любом сейчас ты же говорил! Беги, беги, беги! не беги, беги, беги, беги! На, на, на, на, на, на, на, на, на, на, Вот кто тебе лечь, присел? Ко мне, скажи. Без старости. Только не с конца, пожалуйста. С конца? Серьезно? окей okay, последняя попытка новаясь сейчас не получится то тогда в следующем ролике продолжим. чем быстренько все сделаем куда можно сначала а? блин, блин, блин. Выбил с моей помощью, конечно. О, так. Жем быстро, быстро, быстро. А. Все, успеем, короче. А, так. А, тут нет пока, я пока закрыто. Ключ от чего? Ключ. Отсюда, наверное. Пойдем в Наверное, да. Либо оттуда, либо от той двери по Сначала от той двери попробуем ключ вставить. Он уже... Так, все угу. Быстрое прохождение Тортма. Давай к можно А, она вообще говорит не иди. конец или убирайся типа вот так куда вот дверь включи mm. а так а куда потом бежать А, я просто убежи. Беги чего, просто бегит. Я от нее убежал. Да? Все, теперь можем идти в подвал. Угу, подвальчик. Показывает сорок пояс тридцать игры. Короче, если сейчас не получится, то тогда на этом заканчиваем. Блин, ну то, что нет сохранения, это капец, конечно. У -у -у. А еще самое страшное, что она появляется потом у экрана телепортируется, типа. Блин, я туда пошел. Не, ну для это смерть. Мне кажется, нам хана. А, нет, фига себе можно спрятаться за. Закрыться? Ч ⁇ А, зой, стичет, стичет, идти, идти, идти, идти, идти, идти, идти, идти, идти, идти, идти, не идти, идти, идти, идти, идти, идти, идти, идти, идти, идти, идти, идти, Не, просто не мог отключить. Нет, а какой ключ? А чего? А, внизу подвала же дверь. Сейчас проверяем. О, скорый 123. Ч это такое? Эмм.. Ну, еще двери заперты, я знаю есть. Сейчас туда да. и все, и больше я не знаю, куда еще можно ставить. А, -а, а, внизу хом, который. А как туда пройти? Я не очень помню. Если вообще-то можно пройти. Ну, вроде можно. Так, тут нельзя, окей. Ну такие хорроры они на один раз буквально, потому что тут все одинаково. Это а как бы не такого сюжета прям. Это понятно. Окей, okay, пройдемся еще давайте по этажам. Каждую дверь. Потому что вроде помню, как-то можно пойти на первый этаж. Не помню только как. Тут никак тут закрыто. Это подожди. идти я может быть туплю не знаю не понимаю он кей подвал так подвал. допустим Друзья, давайте продолжим в следующем видео. Мы в следующем видео продолжим проходить этот жуткий хоррор под названием Black Rose. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии а в какую игру еще потом поиграть. Вот, Ссылка на скачивание игры в описании. Также ссылка на мою группу, где будут выходить по моей игре. Новости тоже в описании. Всем был Артем, Благодарю на канале Артему. Всем пока-пока.